Всем привет. привет, с вами Саша, я аутист, вот это Лис, вот это девчонка зовут Лиса, и, и сегодня мы прогуляемся вот в Люберцы, в Люберецкий парк, почему, потому что в последний раз прогуляли те же прям может быть, вот сейчас. Вот фонтан. Видите, что фонтан временно не работает. Так отца марта, может быть. Вот, с апреля начинает запустить фонтан. Вот так вот. Теперь мы хотим с туалет сходить. Но я в туалете не снимаю. Видите, что будет сниматься штраф или спор. И поэтому я схожу в туалет сним снимать, Пись снимать мы там... пришли в концертом а что так а что концерт идет уже но, но, мы фотографировались. Перешлем через WhatsApp. Но, но Люберцы, интернет нету, и, и поэтому придется а тому поклю... примером служения. через Начальнику WhatsApp, так. В, молодежи... в котором написал Ленин. Патник Бат находится у Люберецкого дворца культуры. Вот. Еще, еще, еще, на этом все. подписывайтесь на канал, ставьте лайк, либо ставь, поставьте комментарий и жмите колокол, чтобы не пропустить новые видео. С вами зовут Саша, до новых встреч!